Всем привет! Легенда о Сирисе фильм, мне даже не удается найти какого он года его просто нету я его нашла через текущую систему YouTube, и поэтому говорю про этот фильм чуть-чуть комментарии вот этот мой короткий, мне хочется начать с другой цитаты которую все знают одну простую сказку а может и не сказку, а может не простую. Хотим вам рассказать, ее мы помним с детства. А может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. Где попала в ноту, где не попала. Но про эта история, легенда о Сириса, фантастический супербоевик. Я вам говорю, мне не удалось найти, какого он года. Какого он года, кто, мог, кто бы мог подумать, что такой старый фильм, он выглядит старый, может оказаться настолько интересным. Так что, если кто-то поможет с датировкой этого фильма, буду очень рада: я иногда хулиганю и представляю себя в прошлом, как если бы э, такой фильм появился бы в кино, допустим, 60-е, там бы все упали, да? Ну так вот, вроде бы никаких знакомых символов, вроде бы их нет, но в самом названии фильма и в названии корабля, фокус, внимания прямо, мне иногда кажется, что такие фильмы снимаются для того, чтобы акцентировать на историях богов. И здесь я на... кстати, переходите на телеграм-канал, Сейчас или чуть попозже я отснятые цитаты там буду публиковать. Здесь эти вещи не проходят. Там опять-таки может быть уже затертое слово для, для головы, акцент. Я все время его произношу, акцент. На Асирисе. С, э, с кем С чем ассоциировано Асирис тут? С космосом, во-первых. Но упоминается, что это древний бог Египта, но при этом это связано в данном фильме с космосом, это название корабля, с чем еще ассоциирован, с возрастом старый корабль, но упакованный, но уникальный по-своему. Он ассоциирован с древней великой эпохой до войны. Середину фильма я не готова сейчас расшифровать, чтобы раскидать кто есть кто. Точнее, догадки есть, но мне, мне говорят, что так можно притянуть за уши все. Нет, нельзя притянуть все. Чем дальше в лес, тем больше дров. Это точная наука. Сейчас у меня нету пока что аргументов расшифровать содержание фильма. Чтобы вы понимали, насколько это точная наука, вот люди пишут критику, там совсем с ума сошла по прошлому ролику про сирисы, опять-таки. Люди у меня сходятся с каналом Хохордина Буквология. Вот она нашла, что док, э, Иисус Дракон. да Я к этому пришла через фильмы «У доктора два сердца». Еще там бывают совпадения, но э, там не видно, как автор переходит к своим выводам, поэтому тяжело смотреть. Но сходятся, это точная наука. И здесь я бы подумала, что это другая история, может, какой-то другой участок, другие звезды, там, другая галактика, может быть. Я бы так подумала, если бы не одна деталь в самом названии фильма зачем-то, вот прямо носом подвели и показали Асирис. Ассирис, космический корабль, великая прошлая эпоха, война в республике. Люди, которые недавно заходят на канал, им действительно, вот они заходят периодически, они говорят, автор несет бред, и им кажется, что вот эти вещи действительно притянуты, что так можно расшифровать, что угодно и что угодно притянуть. Я могу сказать этим людям, просто посоветовать, Оставаться на канале, иногда заходите просто слушайте И вы увидите, что эта сумма послания она это точная наука. Тем, кто не понимает, я напоминаю. Я буду периодически это повторять и, и подтверждать дополнениями: что война шла по созвездиям Медведица козерог Орион, Сириус Солнце на Орионе Убили Асириса. Это выводы мои предварительные. Я их показываю. Его символы обезглавливания. Возможно, возможно мумия ходит по космическому поезду в Докторе Кто. Возможно, его закинули в портал, разложили на 14 альтеров и одного альтера забрали. Получив его ДНК, подключились и к этой игре, и к нашему ДНК. В Химере его съели в фильме «Химера» -го года. Из-за того, что я вижу такую последовательность и другие фильмы, я не согласна с версией Дэвида Айка, что все боги – это пришельцы, в смысле плохие, враждебные к человечеству пришельцы. Будет сложнее, я полагаю, так окажется сложнее. Этот фильм заканчивается, к сожалению, пока что не хэппи-эндом. Я переслушала концовку. Он заканчивается по сути тем, что брат не, не вызволил сестру. Тут аналогии какие есть. Как в «Гостях у снежной королевы» Кай, только пол поменяли. Одна из персонажей фильма говорит о том, что ей не промыли мозги, а сделали что-то намного более худшее, сложное. Ей что-то сделали с нервной системой. Изменили нервную систему. Здесь присутствуют вот эти пришельцы. Я уже не знаю, кого называть пришельцами, честно говоря, объективно. Их называют инженерами. Напоминаю, мой канал обнаружил существование некоторых руидов, но кто они такие, продолжает оставаться неясным. Возможно, как раз про них идет речь. И в конце... Брат, не имея возможности спасти сестру, все-таки возглавляет восстание, делает эту борьбу. Пишется о том, что, говорится о том, что корабль Асирис или не корабль, там так говорится, Асирис перевыполнил свои задачи относительно того, что было ожидаемо, благодаря участию, Тех, кто продолжал борь борьбу, там восстанавливал республику. Благодаря их участию Асирис перевыполнил задачу. Но хэппи-энда я тут не вижу. Это действительно напоминает поход к Снежной Королеве, где еще не было такого понятного для человека хэппи-энда. В фильме Длины» про, про Пеппи Длинный чулок в советском, там она тоже целый фильм ждет папу и потом... Бах падает с корабля и уплывает обратно в этот городок. Это пока что две аналогии, которые я нашла. Возможно, лишние, возможно, они не сюда. В общем, в сути фильма, вот эти дети, одаренные каток, у которых что-то сделали с нервной системой, они пока что не спасены. Там показываются Дети которых мучают, они на креслах этих, они под пытками, что-то что им меняют. Они не спасены, а их старшие братья продолжают войну, продолжают борьбу. И есть некоторая, некоторая раса инженеров, которые единственные знают, что здесь происходит. Есть планета без звезды, очень интересно планета без звезды. И такое могут создавать только инженеры. В контексте фильма. Я, честно, здесь не нашла другой аналогии со Сирисом, кроме того, что было великое прошлое, которое было утеряно из-за войны. Заходите на телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю внизу видео потому что там я могу публиковать цитаты, которые здесь не проходят. Старые фильмы бывают очень откровенно, так что если думаете, что посмотреть, очень действительно интересно, я не поняла какого он года, но действительно очень интересный фильм. Смотрится легко, пишите комментарии, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь, кто не подписан. Не говорите, что автор несет чушь, если вы не пересмотрели хотя бы 10 роликов. Есть такая штука, как множество точек. Группа символов в одном месте и постоянно. Этого не может быть просто так. Да, Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.